Уважаемая Ксения Евгеньевна, что представляет из себя сознание представителей других рас, великаны, гномы, эльфы и другие? Есть ли у человеческого сознания возможность пережить опыт в теле представителя другой расы? Есть ли сходство в происхождении и строении наших сознаний? Иными словами, молимся ли мы одним и тем же богам? О, вот та же самая песня. Да? Молятся одним и тем же богам те, которые привыкли получать помощь и поддержку посредством чудо-действа, посредством молитвы. Язычники богам не молятся. Язычники богами разговаривают. Некоторые даже на повышенных тонах. Наше взаимодействие с богами это взаимодействие равных. Просто мы малая система, они а большая система, но мы все суть одну. Никогда ничего язычнику своего бога не будет клянчить, никогда ничего не будет выпрашивать, никогда ничего не будет умолять. Ни о каких молитвах речи быть не может. Языческие, языческая связь с божеством это почти всегда импровизация, за очень, очень редким исключением. Да, когда мы делаем обрядовую часть, не потому что нам надо установить связь с нашими богами, а потому что богам приятно иногда смотреть на представления. Вот мы эти представления устраиваем. Взаимодействие с богом идет не по молитве, не по часам, не по, не по, не по ритуалам, а всегда. И вот это постоянное присутствие языческого, Бога в сознании оно не позволяет быть небезупречным, потому что ты не сможешь по-другому, это стыдно. Поэтому ваш вопрос относительно представителей других рас, я отделю от второй и последней части, потому что они не связаны абсолютно, их нельзя так связывать, никогда нельзя. Представители других рас это дети Земли, дети природы, которые больше, в большей степени сохранили связь с ней, чем мы. В момент прихода монотеизма, христианства и в большей степени иудаизма, для иудейского бога мир природы является вообще оскорблением. Причины того есть. Сейчас я их озвучивать не буду, потому что сознание должно быть готово конечно, к пониманию этих причин. Скажу, причины тому есть. Природу Иегова ненавидит люто. Она его, кстати говоря, отвечает взаимностью. Но поскольку он себя проецирует в очень-очень многих головах, эти черные каналы этого Бога опутали природу. И установили между человеком и этой системой жесткий непроницаемый барьер. И только очень мало кто может этот барьер истончить, разорвать, сместить. Но проживая в городских образованиях, когда у нас тут купола через три метра, когда они этой сеткой опутали абсолютно все, довольно трудно поддерживать эту связь постоянно. Поэтому люди, как правило, не имеют возможности контактировать с представителями других рас. Они остались по ту сторону барьера. Там, где этих черных связей нет, там, где этой сетки нет. И не рискуют они к ней приближаться, потому что человек, носитель этой системы, да, матрицы иудейской, это как чумная крыса для них. Прошу прощения за такое сравнение, но оно максимально уместно, потому что отравы являемся, ядом никогда не знают, что ожидать от этого существа. Люди же, в свою очередь, любую потустороннюю силу, нечто непонятное, боятся до сутра, дожить. Люди друг друга-то не очень признают. Представители другой расы, другой крови, другой национальности. Это только На словах мы все очень толерантны, а на самом деле все дико шовинисты. Все расисты, все не признают. Да? Если своего же человека, человекообразного собрата вы не можете воспринимать как часть самого себя, даже если вы с ним одного вероисповедания, что же говорить о том, если вдруг вы сталкиваетесь с тем, кто имеет вообще иную природу не может даже вообще не белково. Человек боится всего иного, но когда было язычество, когда человек жил в гармонии с природой, не отделял себя от нее, этот страх проявлялся в виде гармоничного договора. Вот моя территория, вот твоя территория, я захожу на твою территорию, например, в лес, я к тебе прихожу с правильным словом, с правильными дарами, ты меня видишь, ты меня понимаешь, у нас с тобой возникает договор, и на определенной территории этот договор работает. Я прихожу, ставлю мельницу на реке, я заключаю договор с водяным, у меня с ним получается нормальные взаимоотношения, я ему жертву, он мне постоянно крутящееся колесо и сомика. Я прихожу в поле, там полевики, мы заключаем с ними. Договор это его территория, здесь моя территория. на моей территории домовой, я заключаю с ним. Договор он хранит мою семью. Вот здесь я в своем праве, вот здесь ты в своем праве, нормально, нормально. Но пришли попы, пришли представители антиязыческой системы, которые всех языческих богов, полудухов, духов объявили бесами, демонами, обличили их в неудобоваримую форму, приписали им все возможное злодеяние, которое только есть, напугали сознание необученное, напугали сознание человека слабого. И человек в диком страхе своем начал уничтожать то, с чем раньше у него был договор. Сила природы, конечно, может выступить единым фронта против человека и его незрелого сознания. Но человек такое же дитя природы, как и все они. А дети природы соблюдают правила, правила матери, что каждый рожденный должен жить, иметь право. Жизнь каждому свое место в биоценозе мира определено. И поэтому лучше закрыть пространство, изменить временные потоки, да, сделать возможности взаимодействия в одно, одном пространстве, скажем так, безопасными, вы их не видите, они вас стороной обходят. И, в общем-то, все, конфликт улажен. Прагматическое мышление, материальное мышление человека говорит, если я этого не вижу, значит этого нет, ну и очень хорошо, да? ну, и, все, и все счастливы. Но вы задаете вопрос немножко иначе, а можно ли пережить опыт? Да, вопрос, конечно, безусловно, можно, но для этого вам нужно иметь договор с представителем определенной иной расы, чтобы, скажем так, обменяться сознанием. Такие практики есть, магические техники есть, и у них такой арсенал значительно больше, чем у нас, потому что они опираются на природную силу и могут использовать истинную природную магию, а люди, как правило, не могут. То люди могут использовать техногенную магию, для этого у вас есть система виртуальной реальности, чем не обмен сознанием. Люди развивают техническую магию, все остальные развивают природную магию. А ушли мы друг от друга очень и очень далеко, прежде всего в состоянии непримиримости, непримиримости возможности услышать и взаимодействовать друг с другом на предмете договора, а не на предмете уничтожения, поглощения, завоевания. Да? То есть это механизмы, которые принесла монотеистическая религия. Почитайте Ветхий Завет, Яхве по-другому свои алгоритмы не внедрял. Все, кто его поддерживал, были же им убиты, те, кто не поддерживал, все равно были убиты, несчасток потом. Период рассеяния, когда вся, вся иудейское сообщество было рассеяно по всем городам и весев, да, первым делом, что они делали, это старались уничтожить местных жителей. А если у них не получалось, значит по возможности захватить власть, а потом уничтожить. Да? Ну, Все по стандарту, не потому что они такие сами по себе злобные существа, люди как люди. Но алгоритм внедрения себя в пространство единственный. Точно так же внедряет себя христианство. Самая миролюбивая религия мусульманства делает то же самое. То, что они сейчас улыбаются во все 32 зуба и говорят о том, что Христос вас любит, ну посмотрите, что они делали 300 лет назад. Там во имя любви вырезались народы. Очень сомнительная форма любви, мне кажется. Да? У представителей иных рас, представителей других детей природы, у них память немножко иначе устроена, чем у человека. У человека она очень короткая, как у клетки. У них немножко подлиннее, они имеют возможность сохранять длинную память. Так устроена природа, она настаивает на наличии длинной памяти. И поэтому, конечно, для них все эти события, которые вытворяли люди с именем Христа на устах, они для них не являются чем-то далеким. Это очень свежее воспоминания. Вот, поэтому взаимодействовать с ними могут единицы, те, которые становятся подобными им, то есть не отделяющие себя от природы и не пытающиеся навязать свою волю и власть посредством уничтожения или подавления. Поэтому пережить можно. Определитесь, на какой вы позиции стоите. Если на позиции молиться богам, то лучше применить техногенную магию, типа шлема виртуальной реальности, вот получится, переживете опыт еще какой -то. Если понимаете, что это неверная формулировка и вы сейчас понимаете почему, то обучайте свое сознание истинной магии. Прежде всего начните с постижения сил природы. Попробуйте ее увидеть не глазами завоевателя, которому нужно отвоевать кусок своего пространства, огородить его по возможности, поубивать всех соседей и после этого только после этого жить спокойно, а научиться взаимодействовать. Взаимодействовать с различными расами, в том числе и неблагими, недружелюбными к человеку. Это тоже можно сделать, если у тебя есть разум. А для этого надо изучать этот мир не путем подавления, не путем уничтожения, а путем наблюдения, путем понимания потребностей тех и других и встраивания своих потребностей в их потребности, то есть путем договора. Но это не тот коммерческий договор, который нам диктует купеческая каста, это договор между детьми одной матери, которые не могут уничтожить другого без понимания, что в этот момент они уничтожают в себе что-то очень-очень-очень важное. Может быть, сердце в этот момент вы уничтожаете свое, может быть, печь, а может быть, еще что-нибудь системообразующее, без чего вы жить не сможете, ведь все, все связано со всем. Так смотреть на мир, от природы могут очень немногие, всем прочим нужно учиться. Если нет у вас этого качества, или атрофировалось оно с течением времени, или являлось задавленным, поглощенным тем же христианским эгрегором, вам придется научиться делать это с самого начала. Но обрадую вас вот чем. Не бывает такого человека, в котором это умение, это свойство, чувство природы не было бы проявлено совсем. Потому что все мы дети природы. А это значит, что это качество, пусть в малой доле, пусть в доле процентов, но есть абсолютно в каждом, а если оно есть, значит, его можно развить развить до очень серьезного объема. Опять же, если вам это нужно. Язычник это не тот, кто молится богам язычески. Язычник, это тот, кто восхваляет природу и почитает ее. А боги такие же дети природы, как и мы, просто имеющие иную специфику, иную, чуть иную природу, чем человек. С одной стороны, а с другой стороны, это силы, которые просто дольше живут и больше умеют. Живите столько, сколько они. А будет вам 5-6-7 тысяч лет, а может, некоторым и побольше. Вы тоже будете иметь такую же энергоструктуру, как и боги. Вполне. Вполне. Если, конечно, все предварительно, не будете сдавать каждое воплощение по крупицам в тот эгрегор, о котором вы сегодня упомянули.